Приветствую всех на моем канале и сегодня мы поговорим о нанесении урона нашему игроку и давайте приступим. Для начала откроем blueprint нашего персонажа и здесь нам кое-что нужно будет сделать во-первых нам понадобится эвент, который будет Помогать нашему персонажу получать урон. Этот ивент уже заготовленный в андриле, поэтому вам не нужно э, не прописывать никакие кастомные функции. Называется он... Так, эвент эвент Any Damage. Также здесь есть Event Point Damage и Event Radial Damage. Radial Damage э, урон по радиусу, это обычный урон, и также точечный урон, то есть Point. Так, что мы имеем? Мы имеем Event, э, у которого есть стандартный выход, как и из функций, дамаг, который он принимает, то есть непосредственно Эктор, в котором используется этот Event, да, дальше у нас тип дамага. Дальше мы контроллер берем. И также эктор, который наносит дамаг. Так, чтобы получать дамаг, что нам нужно? Нам, соответственно, нужна переменная health. Так, тип переменной тип переменной, ну давайте флот И что мы сделаем? Давайте на event tick мы вынесем принц стрингом наше здоровье, чтобы мы видели, как оно изменяется. Так, укажем здоровье 100. И что мы дальше делаем? Мы берем урон, делаем минус минус от нашего здоровья и записываем в наше здоровье. Так. И также хотел бы сделать небольшую проверочку. Если у нас меньше нуля наше здоровье branch. И если меньше, то мы будем делать print string. То что наш персонаж. Ctrl-A. Так. Мертв. Так, давайте цвет сделаем красным. Здесь здоровье сделаем зеленым. Так, то есть таким образом мы берем нашу переменную здоровье, где у нас указано 100 здоровья. Проверяем, если здоровье меньше, чем 0, то тогда мы вызываем функцию d. Если больше 0, то мы продолжаем отнимать наше здоровье как мы можем проверить нанесение урона нам нужно что-то сделать что будет наносить урон нашему персонажу так что мы сделаем мы можем сделать обычным триггером можем сделать эктор давайте сделаем эктор демач эктор Так, добавим в него э, сферу, сделаем сферу видимой, вынесем наш эктор на сцену, и также достанем эвент компонент Begin Overlap. Так, Дальше, что мы делаем? Мы вызываем Apply Damage для Эктора, который будет получать урон. Дальше Damage Couser это тот, кто наносит урон. У нас будет Self, поскольку у нас будет Damage Эктор наносить урон. И Base Damage мы укажем, ну, давайте 15. Так, то есть, когда наш персонаж войдет в сферу, произойдет бегин Overlap с нашей сферой. И с тем, с кем произойдет Overlap, Other Hector, у нас будет наноситься дамаг 15. Нажмем Play. Давайте проверим. Мы видим то, что в левом верхнем углу у нас 100 здоровья мы заходим и у нас минус 85 по той причине что у нас здесь э, нужно поменять пины чтобы мы брали наше здоровье и отнимали от него демач они демач отнимали от нашего здоровья ну в общем как-то так Теперь мы заходим, и у нас 85 здоровья. Выходим, снова заходим. 70, 55, 40, 25, 10 и так далее. И как мы видим, то что у нас меньше нуля, и когда мы снова заходим, у нас D, то есть персонаж мертв. И, к примеру, мы можем сделать э, симуляцию физики для нашего персонажа. Если он мертв, то мы достанем Mesh. Set Simulate Physics. И также Set Collision Object Type uh, Physic Body. Устанавливаем. Так, раз, два, три происходит симуляция но единственное что у нас проваливается наш mesh так давайте посмотрим на коллизию так физический эктор физик body compile save так в принципе в принципе так, у нас должна происходить симуляция. Давайте будем наносить 40 урона. И, как мы видим, симуляция произошла, да, и наш персонаж как бы мертв.